Да. Ну, нормально было бы занять вообще к этому какую-то более-менее стороннюю позицию, потому что тут все люди такие прошаренные, и они как бы и так понимают, зачем нужна Барат. Вот. То есть тут никого агитировать не надо за агентный реализм, там, объяснять его преимущества. Но при этом, возможно, некая, нужна некая операция в стране, не слегка. Вот. Ну и тем более такой летний режим, он предполагает все-таки более расслабленные подходы к нашим западным коллегам, вот, которые принципиально... Не, ну некоторые хотели еще пофонайти. тоже приехали Ну, всякие возможности они не исключаются. А вот... Потом... Видите, хорошо, что книжка будет. И в принципе книжка очень нужная, потому что Барат это человек, который ясно мыслит и ясно излагает, и вообще воодушевляет всех людей, особенно гуманитарий, в тем, что у нее есть такой, естественно, научный бэкграунд, из которого она стартует. И также как бы это встречное движение по отношению к Бадью, по сути дела. То есть Бадью как бы пошел в математику и там искал корни философских антологизмов, А Борат идет наоборот, как бы в философию, в современную социальную теорию, со стороны естественных наук. И в аппаратах Нильса Бора ищет решение гендерных вопросов, например, вопросов телесности и чего только отношения человеческого, нечеловеческого, и так далее. Ну, вот. Но на самом деле, какой-то целостной такой картины, наверное, у меня нет. Есть тема, которая обозначена, изложение и фиксация на этом понятие аппарата. Я бы... А, методологические еще особенности, вот там, что, что важно. Знаете, наверное... Начну просто по порядку, потому что важно, важно видеть как бы последовательно, как, на мой взгляд, разворачивается размышление Борат в этой голове. Голова, напомню, вот из этой книжки «Опыта нечеловеческого гостеприимства». Но она более чем репрезентативная и достаточно объемная, и при этом компактная, там очень много определений, и много такого при всей ясности изложения, много такого же скача, который как бы, у непрошаренных как раз людей вызывает. А, Утери, вот. Ну, начнем по порядку. То есть барат работает следующим образом. Она берет и начинает совершенно тупой такой до квантово-механической неопределенности с такой онтологией, с простой, где вот есть идентичности, где есть субъекты, есть наблюдение, есть какие-то объекты, есть повторяемость научного эксперимента и э, прочие штуки, и она просто их презентует нам. И, конечно, уже для людей, которые живут в 21 веке, это все выглядит нелепо, достаточно странно, что есть какой-то субъект, он там куда-то смотрит, он что-то наблюдает, регистрирует. И так устроен не только научный эксперимент, но и повседневный опыт. По сути дела, ведь каждая наша интеракция по отношению к миру, если она недостаточно продумана, и если она строится по каким-то нашим автоматизмам полученным в процессе нашего обучения и образования, но ну, она выглядит следующим образом. Мы регистрируем какой-то внешний гомогенный, слитный и претендующий на то, чтобы быть целостным объект, описываем для себя мгновенно его обратные, скрытые стороны. Мы знаем, что это такое, и как-то взвешиваем его в уме, Имеем некий его определенный образ. Ну и, соответственно, возникает вся сразу же классическая матрица. То есть, диспозиция субъекта-объекта, наблюдения, она включает также транспарентность среды, то есть мгновенное пробегание некой невесомой, бесконечно податливой взгляду и уму среды наблюдения, которые не препятствуют этому наблюдению. Ну Есть однозначное считывание в дискурсе э, характеристик объекта, которые, собственно, и дают эпистемологическую картину, то есть дают наши знания. Поэтому, конечно же, ситуация сейчас, в наше смутное время, она стала еще более смутной, и все вот эти идентичности, они они глупо совершенно говорить по многим причинам. Потому что, по сути дела, ну и научная картина мира, и то, что происходит в социальных науках, демонстрирует нам совершенно обратную картину. Вот если у нас есть какая-то вещь, мы начинаем в нее вглядываться и начинаем всерьез задумываться о том, что же такое эта книга. И оказывается, что это конгломерат не просто свойств. О, того, о тех развлечений, тех э, агентных возможностей, которые, часть из которых реализуется и образует ту ситуацию, в которой мы вступаем в, в, в взаимоотношения с объектом. И э, барат поэтому и говорит, ну смысл агентности как раз в том, что до транзакции не существует самих членов отношения и поэтому э, границы пролегают не там, э, где есть диспозиция, а там, где есть включенность и взаимодействие. Э, даже, я бы так сказал, наслаивание, напластование, уплощение и какие-то сгущения, когда возникает сама трансформация материи, как говорит Барат, э, агентность это и есть, э, Непрерывная трансформация материального, порождающая феномены. Вот. Ну и э, такого рода преодоление диспозитива наблюдающего и наблюдаемого э, порождает ряд затруднений. Это была трансформация материального. Трансформация материального. Ну вот вы глину замешиваете, когда в бочке у вас ну палкой месите вот это и есть это хюля это материя это я уже да. как-то а если я просто на смотрю ну смотрите да и, и что мне кажется вот. там наоборот материальная да. возникает это феномен... феноменально я к этому приду еще потому что ну как сказать не все не все блюда сразу то вот у меня будет не сварение может я вообще до этого не найду но э, понятно а я, я даже не знаю как ответить на ваш вопрос потому что видите надо для того чтобы э, с этим адекватно работать надо жить вообще в другой уже картине мира э, но не в той где есть э, вы наблюдающие за ростом цвета как там у беркли да вот роза пахнет роза колючая роза там, красные прочее прочее вот. а в мире где есть только потоки есть становления и поэтому сам наблюдающий также втягивается в объект ну нечто наподобие вот этой осы орхидеи у Глотари, но это только начальный уровень как бы только такой подход симбиоз даже не в том проявляется что возникают некие смежные виды вот а Можно с глиной? Мне кажется, что нет никакого наблюдающего есть до Есть Ошибка методологическая с глиной. Глина дана в своей материальности через серию феноменологических операций. То есть перцептивная феноменология и уже агентная. Это глина уже каким-то образом зафиксирована, с чем-то смешана, то есть она уже вступила в интракции. И, так, и вот Хюлей нету, э? Ну, э, да, здесь различие, если уж туда идти, да, в Аристотеле, то это различие между хюлей и хюпекаменон, то есть подлежащим. Да, глина вот в качестве подлежащего она есть, но нас интересует э, та материя, на которую нельзя положиться. Это не субстанция, по сути дела, а в классическом понимании а это некое поле возможных интеракций, вот. и поэтому… – само... феноменологическое. А, – Ну, феноменология – это тоже не та, как бы, Правильно. это не тот феномен, который у Гуссерля, там, тем более у э -э -э -э -э Гегеля, да, феноменологии духа. Здесь мы сталкиваемся с совершенно другим понятием феномена. Это Специально я не буду обсуждать этот феномен, мы можем его как бы вынести на обсуждение и там поговорить. Вот. Но я э, стал говорить об оппозициях. Ну, поскольку нет вот, наблюдающего и наблюдаемого, есть некие, некие потоки, которые переплетены друг с другом, э, и с которыми надо как-то быть. Это непрерывный динамизм развлечений, который имеет и материальную природу, и дискурсивный, дискурсивный движок, так скажем. Поэтому уже нет противопоставления между человеческим и человеческим. Оно снимается природное, культурное. Наук, наукообразная, ну имеется в виду, науч, естественно, научная, фундаментально научная и социальная, да, вот эта пресловутая включенность, там, о которой писал еще там Мамордошили в э, своей работке, вот, ну и здесь и Барат, конечно, опирается на вот этот парадокс наблюдателя убора, когда наблюдатель включен, да, ну и ряд других оппозиций, которые, по мнению Барад все еще сохраняются и у Фуку, и у Делеза, и протаскиваются боковым Гитлером куда-то туда, в агентную в, в акторную сетевую теорию, простите. То есть Бурно-Латур. Для него вот эта акторность она еще привязана к диспозиции человеческой и нечеловеческой, которая должна быть снята и которая не имеет по большому счету никакого смысла. Я сейчас не хотел бы, чтобы вы обращали внимание на некое содержательное мясо. Скорее, вот посмотрите на форму, как работает Барат. То есть она представляет нам определенную картину, такой, по сути дела, веселый комикс, под названием «Классическая картина мира». И говорит, ну, видите, как это все по-дурацки выглядит. Вот. Но мы не можем с этим ничего поделать. Просто это было, теперь этого нет. Нам надо с этим что-то делать. Понятно, что это отодвигается. И цель методическая цель работы Барат – это высвобождение чистого поля освобождение поляны и она это делает первым стейтментом да то есть постановкой вот этой классической картины мира которая отодвигается и сразу подается как такая фейковая очень странная не по, нам не нужная по большому счету но она выступает таким жупелом да в который мы можем всегда отсылать и говорить да вот там это Декарт, Ньютон, Лейбниц, там, там они все. Вот. Пусть покоятся с миром. Второе, второй методический прием это как раз такой апофатизм Барата. То есть она берет известные противопоставления, о которых я вам сейчас сказал, человеческое-нечеловеческое, природно-культурное и так далее. Вот и начинает говорить о том, что вот, например, агентность – это не то-то и не то-то, не пятое и не десятое. А затем материя или феномен – это не то-то и не то-то, не, не пятое и не десятое. Там, ну и она даже иногда перечисляет. Просто у меня там есть восьмистраничный конспект того, что я собирался говорить. Я не буду сейчас лезть, иначе это вот просто разрывы какие-то в речи и не нужно. Сейчас дополнительно просто последовательность будет выстраиваться, это все не нужно. Вот, ну я думаю, кто читал, уже все понимаете, о чем я говорю. И На Батлер ссылается, ссылается и на фукос с Делезом. Мне очень понравился вот ее, ну такой новояз э э фук фуказианство, вот. Это, ну, фукоиды и делс. Ну, тоже это как бы детский сад уже, по большому счету. Ну то есть таким образом она дает нам возможность помыслить некую вакантность, как и всякий апофатизм. И говорит, что вот мы не будем так рассуждать о материи, о феномене о человеческом и нечеловеческом и о самом становлении которое уже другое да нежели не там например становление у белеза. вот а будем как-то действовать по-другому и вот высвобождается некое некое поле куда нужно что-то проинсталлировать. а как бы с инсталлированием здесь гораздо сложнее потому что для того чтобы грамотно проинсталировать в пустую поляну какую-то качественную мысль, для этого нужна спекулятивная интервенция. нужен какой-то ход, который был бы с дистанции проблематизировал твое собственное мышление. а этого уборться этим бо туго, ну как и у большинства фундаментальных ученых. Вот. Как мне так кажется. Я отвечаю на их снобизм как бы, в отношении философов таким образом, ненавистных ученых, вот. Но и вместо этого Борат предлагает ряд таких умозрительных, наглядных экспериментирований, когда она предлагает ряд определений и описаний ситуаций в которых по новому должны работать прежние понятия и каким-то новым дыханием наполнится новые понятия. Прежде всего это, конечно, понятие интеракции, вот, которое для Бараци очень существенный характер имеет. Потом само понятие агентности, и, ну, ведь она определяет свою онтологию как агентный, агентный реализм. Ну и э, понятие феномена, о котором вот Алла начала говорить, ну, на самом деле, это вопрос не на одну затяжку, достаточно такой серьезный вопрос. Mm -hmm. Mm -hmm. И <coughs> <coughs> в итоге, что мы имеем? Вот когда текст прочитан, когда э, возникает некое послевкусие, вот, и э, мы имеем... Некое воображение о том, как здорово обстоят дела. Вот. И как хорошо было бы нам таким, не принадлежащим ни к фуказианству, ни к ньютонианству и декортезианству, быть сейчас в современном мире. И мы можем оперировать понятиями и определениями барат и быть, продолжать этот тип письма, этот тип мышления, вот, которое по сути дела ну, мышлением как бы и не является, является некой формой воображения э, нового материализма, каким он должен быть. Вот. Это такой, ну, это я просто для вас делаю, себя подставляю, потому что знаю, что вам. Нужно ну, не заинтересовать вас в барат, а что-то сказать такое плохое про барат. Тогда будет все хорошо. Вот. Ну и тут я буду, конечно, готов ответить на ваши комментарии, но не сейчас. Потому что дальше... Вот мне бы хотелось немножко поговорить о самом понятии аппарата, как о таком центральном. Я просто чувствую, что уже там минут 10 прошло, да, еще где-то 10 минут осталось разговор, моего разговора, моего спича. И поэтому я вам порассказываю немножко про аппарат. На самом деле, вот этот концепт аппарата у Барат, он представляется мне наиболее удачным. Потому что здесь она как бы занимается своим делом, то есть она опирается на ту методологию, которая ей знакома, а именно методология Нельсобора. И она очень хорошо в материале сидит. И поэтому она не теряет связи с почвой, с укорененностью. И поэтому может ну, некую инвестицию, новизны какую-то здесь предложить. Ремарка на полях опять как бы камень в огород, чего не происходит, например, с понятием дискурса, который, на мой взгляд, у Барат сильно растягивается, начинает мутировать и в своем значении, по большому счету, неопределим, отличим от самой материальности. То есть, по большому счету, дискурс у Барат это понятие ей не нужно а вообще. Вот. Но оно используется, потому что она находится в той интеллектуальной традиции, где понятие дискурса и дискурсивных практик, вот это, вся, этот весь способ работы да, с социальным телом и телами внутри социального было проработан. Вот. Ну, возвращаясь, значит, к понятию аппарата, здесь Тексты Барат очень, очень хорошо смыкаются с тем, о чем пишет Латур. И не надо, на мой взгляд, слишком противопоставлять то, что делал Латур и то, что делает Барат. Если у них и есть отличия, то они не столь принципиальны, чтобы положить некую новую эпоху в философию. Здесь как раз важна преемственность. Преемственность как раз проявляется в том, что, во-первых, как я уже сказал, да, свойства агентности. Оппозиции или участники отношений не существуют до возникновения отношений. И поэтому граница, она не в диспозиции, а как бы в округе, как рассечение. Вот. Поэтому никаких человеческих и нечеловеческих средств не существует до самой акции. Потом очень важная здесь, важная и знакомая уже из самого Латура, такое, такая предметно-дискурсивная природа аппарата. То, что Латур делал в Пастере, когда он анализирует способы работы в лаборатории и вынесение, перевод лабораторной ситуации в поле, вот это эпидемический порог исследования, да, падешь с там и так далее, не буду сейчас углубляться, и перенесение обратно перевод в лабораторию для того, чтобы утвердить статус лабораторной работы и по-новому ее прописать, у Барат тоже это, это присутствует, но она делает следующий шаг, на мой взгляд, достаточно важный, который как бы межует, немножко уводит ее в сторону от того, что делает латур. Для латура, здесь придется вспомнить другую его небольшую работу, опубликованную в блоге ⁇ Берлинский ключ ⁇ или как мы делаем слова с помощью вещей. Для латура объект, вещь является одновременной формой дискурсивной практики. И по сути дела, вот этот берлинский пресловутый ключ, с помощью которого консьерж отделяет вечернее время от дневного, и является материализованным дискурсом, вот, построенным на агентности. Вот. Ну, для Барат существенно не только это, потому что она настаивает еще раз. И здесь это, я думаю, производно от того понятия материи, которое у нее есть. Вот. И без этого не обойтись. Настаивает на том, что аппарат, в общем-то, не является никаким материальным, материальной вещью, вещью предсуществующей самому эксперименту. Здесь она уже возвращается к бору и к тому, что он не додумал. По мнению Борат, здесь немножко кусочек изложения, я себе позволю, извините. Боровская идея включенности экспериментатора в получение результатов эксперимента, она идет разрез с антропологической концепцией, которая у Бора, по сути дела, имеет классический характер. Потому что для Бора сам наблюдатель является сторонним наблюдателем, который фиксирует то, что есть в аппарате, просто в этом участвует, но не теряя своего присутствия в качестве идентичности, в качестве человеческого субъекта. И поэтому, соответственно, если мы не теряем одного члена оппозиции, мы не теряем и другого. То есть и сам аппарат в экспериментах Бора выступает такой вещью, которая инсталлирована внутрь эксперимента и которая существует, сконструирована в том виде, в котором она есть, и просто требует некой настройки, чтобы эксперимент получался хорошим. Вот. И, дальше Барат делает вот этот свой ход, э показывая нам на примере, почему это не так, и почему оппозиция экспериментатора, который регистрирует просто результаты, э и противоположен вещи как аппарату как вещи она не работает потому что вот здесь она берет эксперимент по значит, он связан с квантованием с переходом от классической квантовой механики современной физики я просто я извиняюсь потому что мне это все вообще до, до звезды, потому что я даже не представляю, о чем там могла идти речь, но я это изложу своими словами. Дело в том, что электроны по-разному раз заряжены, и для того, чтобы определить -то, их квантование, нужно э, заряженную каким-то отрицательным, например, зарядом пластину поместить в их пучок и они тогда поляризуются, то есть разлетаются по разные стороны от этой пластины. Это можно фиксировать на стекле. вот. И два экспериментатора. Это тридцать год. Какие-то ребята немцы, наверное, это известный эксперимент. Можете погуглить и узнать их фамилии. Я просто в книжку не буду лезть и сам грузиться этим тоже. Суть в том, что они не могли обнаружить следы этих электронов, поляризовавшихся, на стеклянной пластинке. И не могли, не могли, не могли, и так пробовали, и, и так, и потом какой-то аспирант там остался а он курил дешевые сигары, и он надышал этим сигаретным дымом дешевого табака на эту пластину. И там произошла химическая, уникальная химическая реакция, которую они не предполагали. И они эти электроны смогли увидеть благодаря этой химической реакции. Как это смола была именно в этом сорте дешевого табаку. И поэтому барат отсюда заключает, переходит к нам уже социальным философом, и говорит, что социальное вплетено в эксперимент, аппарата нет до того, как мы не начали производить эксперимент. И вся экспериментальная серия, здесь уже как бы в сторону Латура такой, такой ход, вся экспериментальная серия является способом настройки, не только настройки аппарата, а вообще его, собственно говоря, возникновение как некоего агента эксперимента. Вот. И для того, чтобы… Там она говорит следующую фразу, что для... самое главное в эксперименте – это получить некий повторяющийся результат, а для этого аппарат наш... нужно каждый раз принастраиваться. Да? Ну, противоречивая немножко такая фраза, но на самом деле с точки зрения агентного реализма она нифига не противоречивая. В итоге, что показывает вот эта концепция аппарата? Во-первых, то, что нет наблюдающего и наблюдателя. Второе, то, что устраняется оппозиция между социальным и научным. Научная, как независимая от социальных форм выдавания, повторяемость экспериментов, результатов. Нет, социальное вплетено в не только интерпретацию эксперимента и тех знаний, которые мы получаем, но оно включено в эксперимент в сам момент фабрикации аппарата и получения первичных результатов. Вот о чем говорит Барат. И здесь ну новое возникает понятие объективности, потому что объективность что такое традиционно? Это некая независимость ни от чего. По сути дела, это новый, новый вид божественного разума такой. То есть, независимо не от того, в каком городе проводится эксперимент, кто его проводит и так далее, результаты эксперимента должны быть повторяемыми. Но этого никогда не получится, если мы не будем каждый раз настраивать те формы агентности, которые у нас есть в процессе эксперимента и создавать каждый раз этот аппарат заново. Вот. Поэтому с точки зрения такого рода онтологии и такого рода эпистемологии, демонстрирует Барат, материальное тело аппарата, как прибора, который калибруется экспериментатором, есть только след, остаточная форма, от производства развлеченности и производства тех феноменов, которые собственно и образуют тело объективности и создают для нас каждый раз науку и наше знание. Вот. Поэтому очень, очень логично, что Вот это осаждение в виде аппарата и вещи как раз и не дает нам заключить ну, о том, что... Ну а почему аппарат? Да любая вещь, по сути дела, является таким аппаратом. Ну, Барат, наверное, в других текстах так и говорит, возможно, потому что любая вещь, с которой мы вступаем во, во взаимоотношения и э, в полной мере является таким Бурновским аппаратом, э, вот, который конденсируется в процессе развлечений. Что-то еще какую-то хотел, важную какую-то вещь, там момент какой-то. Ну, сейчас я вот похоже, его упустил а, в изложении. Так, значит, возвращаясь к неким методологическим броскам, вот, очень существенным и значимым, наверное, для э, людей, читающих Карен Барат и ее тексты, является то, а, как она мыслит границу. И здесь э, существенными подглавками этого текста являются э, подглавки о границе аппарата и о границе телесности. Потому что, если мы предметно мыслим человеческое тело и предметно мыслим аппарат, то, соответственно, понятно, что э, для нас границы тела человеческого границы между вещами, их сегментирование, заданные в предметных рамках, ну и границы аппарата, заданные его вечным наполнением, да, они, по сути дела, имеют некую виртуальную природу, потому что а где, ну, она ссылается там на феймановские лекции, например, да можно сослаться и на наших авангардных художников. Вот, если мысли человека как сферу то есть где абрес где граница тела почему э, если мы ищем границу тела или границу аппарата мы не можем ее до конца найти потому что ну где граница тела и об этом барат там специально там цитата какая-то идет я сейчас уже не помню из кого э, кожа Кожа является такой границей. Ну нет, нифига. Если мы начинаем вдумываться действительно, почему кожа может грани... служить границей телесности, мы не находим для себя удовлетворительного объяснения всего предрассудка. Так же, как и с аппаратом. Поэтому, если мы мыслим границу как внешний абрес, то есть предметно, как неотъемлемую черту Гегенштан, то есть противостоящего представления, да, то мы сами запутываемся в этой предметной логике. Соответственно, нам нужно новое представление о границе. И эта граница должна... Здесь отчасти такие реминесценции от Деллеза идут. Граница должна пролегать не в экстериорном, а интериорном. И граница должна быть не тем, что обозначает абрис, предметности. Эта предметность может быть какой угодно, парменидовским миром, который величиной со все вещи да, убирают, либо э, границей атома, молекулы да и так далее. Но она всегда будет предметным внешним абресом. Нам нужно другое. Нужно видеть, э, что процесс материализации и э, конденсации материального феномена, он никогда не прекращается. И поэтому мы какие бы четкие внешние границы, абресы вещей мы не задавали, они всегда будут плыть. Нужно идти от практики, от агентности и от вносимых развлечений. И здесь, наверное, понятие дискурса может пригодиться. Как система, практик, таких развлеч... производящих такие развлечения. Эта граница будет уже даже не во внутреннем, потому что внутреннее немыслимо без внешнего. Это интериорная граница, как я поначалу сказал, она не является внутренней границей по большому счету, а является возможностью производства, различия тогда когда еще нет того что мы можем различать когда еще оппозиции не разнесены вот это мне представляется весьма существенным моментом и очень много там есть текст иллюстрации этого таких как бы описаний которые на, предме... на примере философских категорий фиксируют вот это работы вот такого рода проведения границы. Ну И она проводится не только в вещах, не только в практиках, но и вообще по большому счету сама материализация, само временение мира, говоря таким старым логическим языком, представляет собой просто динамику этой границы, которая является производством развлечения. Ну, опять же, это не то же самое, да, что было в динамике производства различий, там у Кристины, например, или у Дерида. Совсем по-другому. Вот. Ну, последний, наверное, момент, очень кратко я его коснусь. Мне кажется, что благодаря вот такому представлению о границе. Можно найти выход из затруднений, которые возникают у барад. А именно, для того, чтобы подчеркнуть новизну своей позиции, она очень часто прибегает к таким форсированным формулировкам, которые исключают другую точку зрения. И исключают ее, на мой взгляд, неоправданно. Это, ну, например, она пишет. Аппарат ни в каком случае не может быть уже вещью, настраиваемым структурой, диспозиции, деталей и так далее. Там очень много определений аппарата. Вот. Или человек ни в каком случае уже не может быть консистентным субъектом, который обладает некой повторяемостью свойств и прочее. прочее Здесь я уже придумаю, но сами можете домыслить. Все уже обстоит совершенно по-другому. И вот если вернуться к самоограничению и использовать то, собственно, понятие границы, которое продуктивно убирает, мне кажется, что важно было бы сказать, что наряду с практиками, наряду с новыми не некалибруемыми по старому идентичностями. Продолжают существовать и то, что принадлежит, грубо говоря, старому миру рефлексии. Не, не противоречит новым свойствам, да, новым подходам и методологиям, но при этом просто рядом находится с ними. Вот. И та методология, которую предлагает Барат она просто по своим собственным внутренним свойствам должна обнаруживать свою границу, границы своей применимости, не подминая опять под себя всю ткань интеллектуальной такой научно-философской рефлексии. Вот. Мне кажется, вот это существенно было бы. То есть понимать, где эти границы и почему это все... Ну, по большому счету, просто текст, вот. с которым мы имеем дело, который мы как-то понимаем, а у Барат получается, что это не текст, это сам мир, понимаете? Вот. И это, ну, это печальное, на самом деле, свойство, И свойство пугающее. Я этого не встречал, таких отталкивающих свойств. Вот. Да, оно называется все это этической э, эпистемологической онтологией. Что это пугание радикальное, оно завязано на этической ответственности. И тут непонятно, что больше пугает рас, э, распадение классического мира или, наоборот, принятия необходимости удержания, вот, какой-то хрупкости. А что касается а, чисто обобщенного заявления, что теория должна найти свои границы, потому что и, э, то есть предполагается, что это некая законченная вещь, у которой есть границы. Mm -hmm. Мне кажется, что принципиальное отношение к этому философскому э, вложению должно быть другое. Это эпистемологическая рамка, которая должна найти границы внутри себя. То есть она предлагает инструмент. Mm -hmm. и, и она не знает, где там будут границы. То есть, она единственное, она предполагает некую такую осторожность действия. Но это не ее задача. Если она точно правильно угадала как бы, смену эпистемы, и что э, какие-то основные рабочие механизмы эпистемы она описала, то она не... Э, то есть не она их создала, да? она показала аппаратность современной ситуации онтологической, которая, если она развивается в сторону аппарата, приходит к своим ограничениям, ну, скажем, через 200 лет. Если предположить, что вот такие большие стоматологические совещ... э, смещения они занимают для своего воплощения несколько столетий. И э, в связи с этим, э, да, классическое никуда не исчезает. Ему надо просто отвести место. Это не место в генеральной рамке. Это место, ну вот как в рационализме, там, верования народного. Но при этом я имел в виду очень простую вещь на самом деле квантовая механика включает ньютоновскую механику как частный случай и прекрасно ее описывает просто мы имеем дело в случае квантовой механики с другим уровнем и с другими энергиями и другими размерностями вот что-то подобное и поэтому ну, я против вот этого форсинга как бы такого утверждения что да там какие-то Чуваки такие замшелые, типа там Аристотеля, Декарта, там, ничего не соображают. При этом человек демонстрирует там фехтианские ходы спокойно, совершенно без совести, или, как бы, совести. Ничего ему не мешает. Просто ну, так мышление устроено, а парадигма поменялась. И Барат очень правильно ее фиксирует. Действительно она такова. Вот. Но при этом, вот, все, да? Что значит Одном действительно она такова? Да? А, то есть она пред, предполагается, нам некая дифракция в разных дисциплинах, мы ну, распознаем нам, этот курс. Вот. Мыслящим, достаточно современно людям ничто не мешает воспринимать то, что пишет Барат. Вот. Ну, знаете, сколько есть сумасшедших людей, которые пишут там про единую теорию всего, mm -hmm. там, про какие-то там, не знаю слово, имя, которое ты скажешь, и оно там определит для тебя там все, твое поведение, ну, в общем, неважно. А, и <coughs> с этим все понятно, как бы, с одной стороны. С другой, я против того, чтобы банализировать то, что говорит Барат, и как-то это нивелировать просто с классической точки зрения, потому что все, о чем говорит Барат, можно банализировать в классической парадигме, то есть сказать, что это просто другие размерности, другой mm -hmm. уровень, другой угол зрения и прочее прочее и э, таким образом растащить вот эту новую методологию по старым углам вот этого мы не должны позволить делать Вот. А, в этом я вижу нашу методологическую задачу и нашу такую этическую если хотите задачу вот. и Здорово, что этическому находится одно из центральных мест в этой антологии. То есть, а тот ход, который она делает видимым, это ход классической эпистемологии. То есть, каждый раз, когда мы говорим, что там, поменялась размерность свещей вещей и сетей на атомы и квантовые взаимодействия, мы обнаруживаем себя... В позиции субъекта, который наблюдает объект в его данности да? То есть вот этот ход мы блокируем да? Есть вещи, которых мы просто не можем наблюдать в этом проблема. А не в том, что мы стали наблюдать другие вещи вот. Нет, мы стали наблюдать свою Характернейший позицию Характернейший пример это квантовый скачок И э, скачки между орбитами электрона, да, на которые она ссылается, как на научный факт который, собственно, имеет интеллектуальное измерение для нас. Поэтому отсюда, вот из вот этого квантового скачка, и возникает у, у Бората идея ретурнеля. То есть каждый раз прокручивание вот этой вот четырехчастной структуры, там, я зарисовал между агентностью, феноменом материи, Да, 30 mm. вот. Меня даже здесь будет интересовать, почему там какая-нибудь анархоэпистемология позднего позитивизма э, не может быть э, включена в аналитические, э, в теорию Боратов потому что она как бы стоит против них, да? ну, как бы у Мир можно мыслить так, вот так, потому что он никогда прямо не дан, и никогда нельзя остановиться на одной форме фиксации. И вот это, казалось бы, довольно близко, да? анархоэпистомология. Но Барат делает принципиальный переход от анархоэпистомологии к новой антологии. То есть мир дан таким образом, как он измерен, э, понят, включен во взаимодействие, но это не значит, что он как бы дан сам по себе, да, независимо от взаимодействия. Это не значит, что у нас я, есть вынесенная позиция. Я есть... немножко даже переформулирую то, о чем ты сказала. Вот эти разные антологические среды, которые соседствуют друг с другом э, при всей как новаторской идее множественности, правил, которые их формируют. При этом в каждой из этих онтологических сред по большому счету сохраняется старые пистианты. Да. Вот. И барат этим отличается, что уходит от этой множественности в переопределение самих методических принципов. На самом деле, самое смелое в вот, БАРАТ – это именно провозглашение новой, новой онтологии, потому что действительно все уже готовы к тому, чтобы э, видеть то, как конденсируются значения одновременно с оппозициями и взаимодействиями. И каждая, вот это вот, каждый случай, назовем его так, мета, да, значение имеет, и при этом он материален. То есть мы все к этому готовы, но в прямую об этом говорить и говорить и на понятильно здравом таком уровне, вот это существенное такое новаторство, да, и, и она обнаруживает то, что не отпускает и все еще, а именно вот границы объективности, что такое вообще объективность, ну а как же на самом-то деле обстоят дела, вот, хотим спросить. И когда мы опишем, как на самом деле есть, значит, мы набросаем некую картину. Соответственно, у нас мы как внешние наблюдатели будем к этому выступать. Ну, нифига подобного. То есть мы э, сейчас это сделали, но необходимо каждый раз к этому возвращаться вот, и видеть, как проходит вот это... Вот это колесо, аппарат, феномен, материя, понятие, опять аппарат, феномен, материя, понятие. И в центре находится как раз агентность, вот, которая это все движет. И опять мы себя подлавливаем на том, что мы еще мыслим все еще архаично. То есть вот некая, некая конструкция, благодаря которой мы все объяснили, мы ее отодвинули как предмет. И ее созерцаем. Говорим, вот так обстоят дела. Нет нифига. Все это не, не имеет смысла, пока мы не учитываем собственную этичность, собственную позицию, собственную ограниченность. При этом ничего собственного нет, потому что оно конденсируется в момент проведения там, различия, различия материально. Вот. И, ну, к этому надо как-то нормально с этим взаимодействовать. Вот. И серия практик, такое экстенсивное расширение этой онтологии в различные среды, мне кажется, способствует закреплению а, этого подхода. Сереж, был вопрос. Да, у меня это вообще несколько вопросов, даже много. Нет, Я один сразу, по, очереди, по очень таинственный момент, когда нет философские парадигмы, вообще а парадигма. По каким причинам происходит рационально? Вот, например, это взять, как будто, может, если взять работу клиничная МИСУ после конечности, да, то он как будто, такой, перед своим таким очень фундаментальным философским заявлением, новаторским, он говорит, а почему это необходимо? Потому что вот, появляется доисторическое, это нужно как-то антологизировать и у нас возникают проблемы в старых эпистемах, как к этому относиться. Появляется не основание для религиозного фанатизма, потому что, потому что философия освободила метафизику от, от догматизма, и темпом типа, дала ход религии. Вот. То есть через какие-то внешние практики вот, все обосновывают, почему он вводит свой, как бы сказать, новый радикальный тезис доступа к абсолютному, потому что нам, нам нужен новый доступ к слабому абсолютному, к абсолютному. Тут же в этом есть некоторый такой вот эмоциональный, очень модернистический такой разрыв, то, что все, все старое, все, все архаично, все, но ну, сам по себе этот ход, он как бы консервативный очень. И когда просто, ну, мы же понимаем, да, да как бы после смерти автора, да, вот когда человек мыслит, да, он через него мыслит история, мыслит, мыслит дискуссы, парадигмы, и поэтому тут и не возникает оснований для какого-то радикального разрыва. Это как бы разрыв, но он как бы, в, в как, он, он гораздо сильнее опылен и связан с, э, с всем, что было и есть, чем он сам думает. Да. И поэтому, во-первых, во первый вопрос это действительно каким именно образом обосновывается вот это э, э, старое, да, что Белис это прошедший, почему-то, ну, как это можно обосновать. берется это огромная сложная планета и вообще с сначала дней разобраться, а потом уже каким-то образом. Ну, ну, то есть вот такое вот снятие радикальное, где для него рациональное основание? Вот, Хочете прояснить? Ну, это очень сложный вопрос, потому что, видите, он сложен, Из-за интерпретаций что важно, как на него отвечать, то есть насколько сколько лжи в ответе вы готовы принять? Потому что, ну как сказать, хороший, в принципе, удовлетворительный ответ на этот вопрос, он возникает. Мы не знаем, как парадигма меняется, мы узнаем только о том, когда она изменилась. Потому что парадигма на той парадигме, что она полностью описывает обстояние дел. И ничего, даже исключения из, из правил описываются этими правилами. Поэтому, Почему мир-то существует? Потому что он меняется, то есть меняется среда, в которой резонируют некоторые понятия и некоторый опыт. Он становится значимым, значимым потому что он звучит громче, чем раньше, чем в другом мире, и мир меняется. Мы это слышим, когда Мису может писать это 60 лет назад, и никто его не услышал. А сейчас он пишет, и это просто переворот. При этом, ну потому что мир изменился. Изменилась акустика и у там дифракция, а не рефлексия. Вот сама, сама э, сами резонаторы мира уже позволяют приподниматься тем и громче звучать тем высказываниям, которые и изменившуюся эпистему описывают. Второй момент, видите, в том, что он немножко на такой ответ. Ну, по сути дела, все. Все философские тексты, они примерно одинаково строятся. Вот есть какие-то старые, старые балбесы, по большому счету. Для Канта это Юм, и английский империзм. Для Гусарля это историки, там, Зигвард. Зимель и так далее, неокантианцы. Вот. Ну, мы их каким-то образом упаковываем под одной шапкой у миесу. Эта шапка называется Корреляцион. корреляционизм и отодвигаем их как бы в сторону. Также по большому счету действует карен-бара. Это правило правила презентации, философского дискурса, что что тут сделать, что тут поделаешь, ничего собственно, не поделаешь. -то, почему больше это не работает, потому что появляется историческая, потому а, что появляется необходимость доступа к абсолютному. Ну, Но он просто держит э, руку на пульсе и э, самые такие горячие темы э, затрагивает тему э, религиозного фанатизма и тему там, большой науки астрофизики, да, или, ну вот у него же вот это архефосиле, это архи-ископаемое знание, которое существует, да, оно существовало до всякого неису, и оно бы не было тем, чем оно является, а именно ископаемым знанием, если бы оно существовало без всякой книжки МИИСУ, поэтому, ну, как бы, книжка МИИСУ сильна не тем, что она отодвигает предыдущие эпистемы, и не тем, что она на горячих, спекулирует на горячих темах, там, религиозного фундаментализма, например, вот, а тем, что она нам показывает, как создается, э, создается и понятие с одной стороны. Вот, например, почему необходима контингентность. Он говорит, я сейчас это обосную. И обосновывают. И там дальше идет цепочка рассуждений, которая приводит его из пункта А в пункт Б. И он говорит: все, я обосновал, почему необходима контингентность. Все, занавес. То есть, вот так и выстраивается обоснование понимаете вот в этом книжка мейсуи хорошо, на мой взгляд потому что мы видим вот не было до да, этой книжки определенного э, философского утверждения и вот оно появилось а дальше вы можете в этой книжке сколько угодно копаться и занимать по отношению к ней совершенно разные позиции но рассуждение продемонстрировано как в средневековой да там как э, в диспутации да? Рассуждение продемонстрировано, опровергнено. Вот. И в этом смысле тоже ничего не меняется. И вторым существенным, на мой взгляд, удачей такой э, книжки Мису является проблематизация закона «Достаточного основания», потому что он э, видит, что в это все упирается и приводит нас к этому, и говорит, что э, различ, э, разъемы, слабые точки э, прохождения через сильные и слабые варианты корреляционизма, они обе упираются в закон достаточного основания. И до тех пор, пока мы будем э, мыслить некий бэкграунд в виде субстанции, лежащей или подлежащей за нашими рассуждениями, мы не поймем, что же изменилось. Вот. Э, для того, чтобы понять, что изменилось. Нам необходимо понять необходимость контингенции, не просто ее возможность. И Миису посвящает 6 или 7 страниц специальному обоснованию того, почему невозможность контингенции работает, а необходимость ее, как перейти? Да? Кажется, это такой схоластический вот ход обосновать, почему просто контингентность возможна и допустима, и она необходима. И вот это как раз тот переход, который э, отличает Локатаса от Баррата. Вот. То есть обосновать, почему не просто возможно по-другому мыслить, а нужно это делать. Вот. И здесь нужна философская дисциплина, и просто у философии свои инструменты. Они также ограничены, потому что кто-нибудь почитает книжку, и Иисус скажет, какая пурга, какой ужас. Вот. Ну, какое дело нам до того, что писал там Юм, или почему кантовский поворот является, по сути дела, антигалилеевским поворотом. Кому это интересно? Вот. Надо просто зондировать реликтовое излучение, заниматься серьезными вещами. Ну, каждый занимается тем, чем он занимается. По философии своей задачи. необходимость контингентности у ВИИСУ и снятие классической эпистемологической рамки у это одна и та же операция да? то есть убирать <coughs> то что закон достаточного основания и его критика это <coughs> то куда может быть вставлен <coughs> квантовые квантовый одновременно производство антологии в недостаточных основаниях, то есть квантовое, да? то есть на изначальном противоречии. Я, я не знаю. Я надеюсь, что в других участках книги она это делает, то есть обосновывает, почему это необходимо делать. Вот. Ну, по всей видимости... Нет, ей это не нужно. Это ей нужно показать вот эту сложную связь каким образом это происходит. Ей не надо обосновывать, потому что она существует в той традиции, в которой это уже снято. То есть постдалезианская традиция внутри себя маркирует переход от далезианских резон и всего совсем, там дезинктивные логики к необходимости аппаратной материализации, видимо, да? То есть это как бы внутри современной парадигмы образовываются различные этапы, и между, и между ними еще и различные решения. Вот одно из различных решений, мой вопрос, который я хотела тебе задать, это я не могу после бара читать э, Хармону. Потому что мне неинтересно, потому что Харман работает со своим объектом не вполне определяя и анализируя собственную позицию. Вот это само подчеркивание данной объектности, это уже отсылка к классической истории. Ну, Харман с этой точки зрения, он простой, он попроще, вот. но видишь... Здесь тоже такая палка от двух конца, потому что, вот как Барат работает, она описывает, где мы живем. Вот. Я живу совершенно в другом мире, ну, допустим, это психоделический, кислотный мир или мир там немого кино, неважно. Но в этом мире действуют вот такие законы, и он вообще по-другому выглядит по сравнению с тем, где живут другие. И я приглашаю с помощью ряда описаний и понятийных схем, которыми я это маркирую, это, этот, эту ситуацию, в которой я живу, в этот мир. И, возможно, в этом мире будет более уютно вам всем, чем в другом. Вот. Но спекулятивная логика, она отличается как раз тем, э ну и философия бы никогда не существовала, если бы существовали только такие чуваки, как Карен Барат. Вот, потому что они бы просто приглашали. Чуихи. Да. Э, Чуихи. И автор авторки. Как Корон они бы просто приглашали в новый мир. Вот. И ну просто вот так вот. Это было бы здорово. Мы бы совершали эти путешествия. А, с, с, философия существует в, в, не только. Открывая новые миры, новые логики и новые обстояния дел, но и э, спекулятивно позволяя обосновывать их ограниченность и необходимость одновременно. Вот. Потому что ну, миису не приглашать ни в какой мир, ну, по барабану. Вот мне по барабану вообще, где миису живет. Ну, наверняка просто такой представитель э, ну, хорошо образованного такого э, французского философского эстеблишмента, ну и нормально. Я, я читаю его книжку и э, слежу за его логикой. И меня волнует вопрос, когда рассуждение достигло обоснованности? когда пройденная цепь секвенций, спекулятивных, состоялась. И состоялась так, что это уже некий межевой камень, на который можно ориентироваться. А просто рассказав, что там лежит, некий камень, это не значит делать философскую работу. Вот. При этом... И я не хочу ни в коей мере говорить, что спекулятивный способ работы дает нам некую объективность, упаси Господь, просто это другой навык работы и он также уязвим, как и приглашение в новые антологии, другие антологии, другие меры. Вот. Ну, Философская работа, она образуется, видимо, из этих элементов как-то из них срабатывается. То есть ты разделил философских визионеров и философских ремесленников. Не приглашают визионеры, а камни ставят ремесленники. Ну, кому-то достаточно. Вот когда тебя пригласили, и ты зашел в эту дверь, закрыл ее за собой и думаешь, блин, какое блаженство, я больше назад не вернусь туда, туда, где не было квантовых скачков, короче, и прочего, потому что вокруг меня сплошные квантовые скачки, вот. И мне достаточно вот этого приглашения, и я себя хорошо чувствую. А кому-то нет, кому-то важно, э, браток, погоди, а в каком смысле ты употребляешь тот или иной термин, а почему контингентность не просто возможно и не просто должна быть в рассуждении главной а просто необходима. и вот ты считаешь что ты уже обосновал нет давай поспорим потому что вот например что значит с необходимостью быть и э, не быть без необходимости. Вот давай поспорим об этом. Что-нибудь такое. Кто-то в этом доходит какую-то для себя важную штуку. И мне кажется, что большие вот эти континенты, о которых вы говорили, применительно на гаделезу, наиболее удачливые долгоиграющие философские континенты, которые открываются какими-то мыслителями, существуют равным благодаря вот этим двум обстоятельствам. и они не закрываются, потому что есть вот эти дурацкие спекулятивные объяснения. и они не закрываются очень долго, потом играют, живут Там, кантовская оптика. Может это стадиально? Сначала идут визионеры, а потом комички. А вот Потому что нет. вообще то то, что объясняет Мису, уже сто лет объясняется да? утрата оснований. Да. И вот наконец камень. Да? Потому что <смех> ведь интрига-то в том, что все, же, о чем говорит Мису, это, МИСУ, это в общем-то легковесная такая, как бы комбинаторика философская нужная только людям с философскими дипломами, вот. но парадоксальным образом без нее мы имели совершенно другую философскую вселенную, она была какая-то стремная, то есть ну, все понимали, что нельзя уже в этом мире существовать, где все возможно, но все только описание, все равны но кто-то равнее <с> вот. а несу дает нам спекулятивные инструменты благодаря которым если я владею этой механикой я могу быть я могу там спокойно жить открывать двери ходить туда-сюда мне не нужно ни от кого уже получать санкции и спекулятивные инструменты это не то что, кем-то санкционировано, а то, что открыто где-то лежит, например, в текстах. Давайте еще инновационность барат проговорим, например. Вот, допустим, у нас есть гранитная скала, и мы знаем, что на большом периоде она ее сначала не существовала, а потом она будет песком. И вот мы сравним, с, ну это классическая теория, ты знаешь, просто гранит, свойства гранита, твердости и так далее, вес, они Через, тысяч, тире, через, через тысячи лет она да, будет применима к этому объекту. А если мы возьмем <coughs> аппарат э микромира, то мы выясним, что скала все время выветривается на, на, на микроуровне. Да, и тогда мы сразу должны говорить, что гранит, конечно, существует, но на, на, на какие-то там тысяч, тысячные там, степени он все время его плотность меняется. Ну, наверное, для каких-то целей это нужно. Но uh -huh. вот, то есть мы сейчас привели аппарат Барат к классической теории. Но вы утверждаете, что он отличается, что он кардинально отличается, что это совершенно из другого места. Вот хотелось бы это понять, uh -huh. повыше. Или хотя бы чуть-чуть. Ну, это мы просто меняем размерности, uh -huh. да. Но вот даже каменная глыба через, ну. Если мы сможем это замерить, через 10 секунд она уже другой имеет состав. Ну вот я про это говорю. Да. да. Но нужно ли это нам, тем, кто спешит на автобус? Да, Вы об этом спрашиваете? Нет, я хочу понять, чем, в чем отличается... Мы ну, это и раньше знали, что она меняет свой состав. В принципе, в Да, смена размерности просто. Смена размерности это еще не квантовая механика. Квантовая механика это возникающие новые эффекты поначалу, эмпирические данные, а потом совершенно новая картина мира, в которой ну вот, не просто скала меняется, а мы не можем сказать, где электрон, грубо говоря, не учитывая то, как мы меряем его положение, возвращаясь назад. То есть дело не в смене размеров, потому что в, каждом, в каждой из размерностей темпоральных или э, там, в пространстве да, расположенных остается все та же картина мира такого объективного. Вот есть наблюдатель. Для какого-то супер крутого наблюдателя, вооруженного там мегателескопом, он может наблюдать абсолютно удаленные объекты и делать выводы о том, о чем, ну, обычный спешащий на автобус не может. Но это просто смена картинки, как в мультике. Вот. А смена парадигмы — это переописание вообще условий. Вот. Мы не на то смотрим, грубо говоря, и вообще не мы. И не смотрим. Вот. Не, то есть весь был, словарь весь словарь проваливается. Поэтому нужен другой словарь, Мы начинаем его искать. Можно вот вопрос, Кирман? <клёх> вот. Ну, то, о чем пишет Борат, в принципе, это то, о чем... Ну, Этому сто лет уже, да? То есть это наука, которая описывалась раньше математическим языком. То есть речь идет не столько о другой размерности, сколько о других энергиях. То есть это физика высоких энергий. Вот. И это описывалось математическим языком. И, ну, вполне адекватно. И там есть понятие там, разрыва функций, там, всякие теории множества. И, да, и все эксперименты тоже строились с использованием э, специально построенных приборов. Да, вот. И просто философия, наконец, да, через сто лет дошла, до до, дошла наконец доперла, да, наконец э, попыталась перевести с языка математики на общеупотребимый язык. Вот. И поэтому мне не совсем непонятно, не, не совсем понятно, почему речь идет о смене парадигмы. То есть парадигма не поменялась. Скорее, просто философия наконец-то да, э, ну, наконец ну, как бы добралась до этого. Или, или... Ну, потому что физика высоких энергий существовала отдельно, как бы от Нет. социальных наук. И она никак не влияла на то, в каком мире мы живем повседневности. За это время в социальных науках дозрел ряд инструментов, там после войны главным образом они дозревали, и созрели к концу века. Тех инструментов, с помощью которых можно и нужно мыслить наш повседневный мир уже благодаря этим достижениям. И здесь можно сказать, что Достижения, которые делаются в объективных науках, они должны быть введены в наш повседневный мир, в то, как устроена литература, искусство и городская среда. Ну, не знаю, тут, наверное, многие не согласятся практики, тут нужно практиковаться. Мне кажется, что это случай боры. Бор приводит новую инструментальность, новый опыт, и при этом держит себя в классической э, парадигме. И тогда его новый опыт становится ну, чисто экспериментальным пространством, или не при экспериментальной эпистемологией. И более того, когда попытались квантовую физику включить в теорию, ничего не получилось в 20-е годы. И с 30-х по 60-е Квантовые физики говорят, что у них был главный лозунг shut up and count». То есть все равно ничего не поймешь, вот как бы. и, и, соответственно, это э, к чему привязывается, это да? просто область чистого умозрения, как ну, математиков, область чистого экспериментального умозрения, которое не связана с формой мира. Соответственно, эту модель не перенести, только каунт. В 20 2010 е годы, когда первые нобелевские премии получили за теорию самоорганизации, вот эти вот первые были, то, что предшествовало в конце концов открытию банковой физики, тогда же художники, как раз Малевич и все остальные, они же работали с этими же понятиями энергии, высокой энергии, пытались это каким-то образом визуализировать. То есть процесс тогда уже пошел. Да, но ну вот Баранджи это и разбирает. Этот процесс уперся э, либо в эстетику, либо в эпистемологию. То есть это какая-то специальная работа подвести онтологические основания. Но само по себе вот так из опыта политических обломов, ошибок, экспериментов с эстетикой, оно сразу не становится онтологией. Мне кажется, это упорность сравнение. Ну, по-разному мы отвечаем на вопрос, что же, что же мы нашли. Но вот физики отвечают на этот вопрос, им достаточно. Математическим языком говорят, вот мы вот это нашли. Философы дальше работают над этим, что. И для них... Ну, они в антологию это как бы вводят, вот, проецируют. Но, знаю, на самом деле, <с roses> вопрос открытый, он, на самом, он не непосредственного не имеет отношения к тому, какие цели я ставил в разговоре. Поэтому не знаю, могу ли я на него отвечать и стоит ли мне это делать просто хотел сказать, что не знаю, если это с или по крайней мере, Хэдмэр, что существует такая вещь, которая связана с концом э, госпитализма, с его последнего эпоха, как осталось от сознания. Мне кажется, что я бы забываем, что вся философия, ну, по крайней мере, широко гуманитарное знание, так сильно фиксировалась на вопросах сознания, его анализа тоже тоже плюс психоанализ, попытка выведения всего из того, что мы думаем или как мы можем думать то, что есть, что в результате этого потерялась реальность, и реальностью стало невозможно говорить для философии, то есть она как будто потеряла а, ну, то, что есть, да? то есть реальности она либо рассыпалась, либо становилась зависимой от того, как мы ее мысленно интерпретируем, и весь инструментарий направлялся на то, чтобы все более и более усложнять наше понимание того, как мы мыслим что-то и таким образом производим реальное. А реальное, существующее, независимое, объективное, ему необходима была какая-то реабилитация. И вот попытка этих таких новых технологий ⁇ это, может быть, одна из частей пафоса, она связана с реабилитацией реального, как, как, как не связанного сознания. И это очень связано с... Потому что это когда я что существовала наука, шатап да, и там существовало объективное знание, и реальное, которое изучалось, с одной стороны, и некое коммунитарное, философское знание в пределе, да? которое вообще никак этого не касалось, еще и в более ставило принцип истинности, объективности истинности под вопрос. То есть там как будто бы истинности больше не существовало, невозможно было помыслить, что это все очень летит. И тут мы можем видеть некое, по крайней мере, сближение этих двух разных способ познания это как бы существенно задает поэтику. Ну еще вот этот перевод. Ну в случае барат мы сталкиваемся да с определенными фактами или достижениями науки, да там спуская столетней давности, да, которые имеют значения или позволяют производить философские понятия. Но очень важен вот этот, еще и этот перевод, потому что он потом влияет на то, как работает сама фундаментальная наука, я в этом убежден. И в этом смысле эпохи не сильно меняются, потому что декартовская эпистема, она определила то, каким образом производились эксперименты в классической научной парадигме а, и поэтому то что принято называть социальными науками но философия немножко она выпадает как бы из этого перечня всегда влияет на так называемые фундаментальные науки поэтому вот этот перевод в значимый для социальных наук, а, вот, тех, тех парадигм, да, из фундаментальной науки, он существен и для самих фундаментальных наук, мне кажется. Это всегда так было и будет. И ну, будет. пока что об этом трудно говорить, потому что... Да. Но мы просто идем вот как бы слепой. Мы знаем, что это необходимо, потому что мир изменился. А, то, как это повлияет на физиков, зависит от самих физиков. Можно я пока не забыла? Мне очень понравилось ваше выступление. Мне кажется, что вот мое впечатление о том тексте, который мы сегодня прочитали, что, собственно говоря, это не новая реальность, ну, в смысле, новая реальность, это зыбучие пески, да? И вот что вы, мне кажется, очень хорошо заметили, что попытаться приложить к этим зыбучим пескам или как-то вытащить истину, это невозможно, то есть, здесь это не работает, Полиция, в зыбучих песках. — то есть она наоборот позволяет истину вообще в принципе использовать это понятие, снова вернуться к нему, к истине реальному, потому что до этого ты вообще в принципе не мог говорить ни о каком реальном, потому что каждый раз должен увидеть, откуда мы берем реальное, это не что производится нашим мышлением, мы все время анализировали, вот как оно реальное производится, нашим нашим культурными вещами, нашими обусловленностями и так далее. Но когда социальные науки с натурами и так далее пришли, я не сказал, ребят, ну, это не только так, то как мы мысли производят объект, стулья и всякие mm -hmm. разные, но сами по себе они являются тем, что действуют независимо от нас объективно, также являются действующим субъектом, как таким действующим субъектом являюсь я, обладающая сознанием. И это настолько изменило, и вернуло вот этот мир, ну, потому что в мире, когда так сильно много виртуальной информации, уже большая тоска по реальному как Он должен стать тяжелым, мир должен был вернуться. И он возвращается этим новым онтологиям, по крайней мере, так можно представить. И тогда мы в онтологии становится не исключающей предыдущие, а дополнительной к тем онтологиям, которые были до этого. И это ну, как физики, да? физика Нильса Бора.